А где вы находитесь? Улица-то какая? Заика. Г-г-г-г. Горького? нет нет г Г-г-г-г. Гоголевская? Нет-нет-нет. Ну как вспомните, так позвоните. Что время теряете? Мое и свое. Проходит пять минут. Снова звонит Заика. «А -а -а, здравствуйте. У, -у, -у, У нас тут лошадь в -в валяется. Воняет. Пипец. -пи Заберите папа, пожалуйста. Ага, ясно. А улица-то какая? Где вы находитесь? Заика снова Гогоревская. Нет, не не, не нет. Горького. Нет, не, не, не нет Ну как вспомните, так позвоните. Проходит 10 минут. Снова звонит эта же Заика в милицию. Здравствуйте! У нас тут лошадь воваляется, выволяет пипец. Заберите, пожалуйста. Ясно. А где вы находитесь? Улица-то какая? Г-г-г-г-г. Горького. Нет. Г-г-г-г-г. Гоголевская. Да-да-да, я ее тут туда отнес.